При проведении коррекции методом SMIL у нас не повышается внутриглазное давление, и поэтому мы можем пациентам рекомендовать коагуляцию дистрофических зон сетчатки после выполнения лазерной коррекции SMIL.